Привет, Глеб. А -а -а. Привет, Максим. Хочешь напугать Глеба? Глеб, будь осторожнее. <говорит> Глеб, у тебя что ли акрофобия? Плохо. Акрофобия ⁇ это боязнь высоты. У Глеба может начаться тошнота и рвота. Лифт остановился. Глеб, у тебя еще и клаустрофобия? <связать> клаустрофобия ⁇ это смысл запнутого пространства. Тебе нужно вызвать на помощь. Для этого хватает вот этой кнопки. Просто нажми на нее. Глеб, свет отключили. У тебя нет ахлофобии. Ахлофобия – это страх темноты. Ладно, я понял. Глеб, смотри паук. Только не говори, что у тебя еще арахнофобия. Ахнофобия это боязнь пауков. Ты серьезно? Главное, что это не черная вдова. Ведь она из самых опасных пауков в мире. Глеб, я ведь сказала, что это не черная вдова. Глеб, ты что наделал? Ты ветер забьешься. Ты лечишься со скоростью 190 километров в час. Тебе нельзя падать на бетон, воду и другие твердые объекты. Тебе нужно упасть на сено, снег и другие мягкие объекты. Поздравляю тебя. Максим! Крепопа воворок! Выли на него воды! Олег, выли на него воды! Кстати, человек может напугаться до смерти или умереть от страха. Глеб, ты крепкий орешек. Ну на этом все. Желаю вам удачи. Всем пока. Пока-пока.